Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для клёва». Сегодня очередной рейд с одесским Рабаханом Патрулем по каналу, который входит в реку Туранчук. Особенно после нашумевшего видео, в котором арендаторы применили силу против рыбаков, мотивируя свои поступки тем, что на канале ловить нельзя. Кстати, вот краткий фрагмент этого видео. Он пытается драться, Машет, второй пошел за дубиной. Он с ружьем, с дубиной. Чтобы я вас не виделся? <рэйко> <рэйко> <Уступил>, enfant... Ну ловили рыбу я предупредил, здесь ловить рыбу нельзя, вообще и летом нельзя ловить, и зимой нельзя, и весной нельзя. Хорошо, а вы сами ловите? Потом? Нет, мы в нем не ловим рыбу. Вот и решили мы зайти именно в этот канал, возле которого был инцидент и посмотреть как он охраняется, и ловят ли рыбу в нем рыбаки, если заехать через охрану, официально заплатив деньги за рыбалку. Как многие из вас знают, из правил любительского ловли лов в технических каналах заключен. Поэтому сегодня мы проводим именно профилактический рейд без составления каких-либо протоколов на любителей рыбной ловли, объясняя вам, зрителям, и рыбакам на водоемах об ограничениях рыбалки на каналах. правил любительского спортивного рыбальства, Любительский лов в каналах, магистральных, подвидных каналах, э, скидных каналах. Любительский лов, в соответствии любительского рыбальства в пункту 3.15. Забороняете. Ну а специально спилили два дерева, чтобы нельзя было проходить на лодке вот этот канал. Видите, перегородили, короче, дорогу. Ну попробуем пойти вешком. Не знаю, получится это у нас или нет. Потому что там еще есть два канала. Да, уж. В таких местах можно встретить удочников Они любят такие места. Такие подальше от глаз. Поближе к воде. В каналах. Поэтому не исключено, что мы можем только его найти, товарищ. Вон канал наш, идёт вот тут, мы идем вдоль канала. Мы идем сильно громко, надо выйти тише. Но что-то как-то не получается, куча веток сухих. Уже ужик вышел погреться. Так, наша задача перейти, здесь каналчик. Ну отлично, теперь моя очередь. Теперь, вы знаете, что в этом канале нельзя ловить? Нет. Не знаете? Рыбхоза. Мы... с рыбхоза. Да. Ну, так в рыбхозовских каналах можно ловить, это же не рыбхозовский канал. Это технический канал, в нем нельзя ловить. Так мы же не, не знаем. Ну что, вам никто не объяснял или а не не не не не не что? Нет, рыбалки по дороги дороге съели, мы ничего не рассказали. Краси хорошие. Лью здесь. Такие. Больше ладошки. Они не сказали, куда можно заезжать, куда нельзя. Он сказал просто езжайте, мы спросили, где клюет. Он сказал, я не знаю, езжайте, смотрите. То есть они не сказали, сюда можно, чи туда нельзя, или выезжать. сюда. Ну вы же туда. целенаправленно именно сюда приехали. То есть... Нет, ну, было бы, нам никто не показывал, нигде не было написано. Если бы тут было без бы знака, мы бы объявно сюда не пришли бы. Угу. Взяли из трех человек по 250, да? Да. И за машину 50. И за машину 50. То есть 750. 800 гривен, да? Да. Понятно. Я сейчас спрашиваю, жена не рыбак, а он говорит, без разных а. счетов. И чек не дали? Не дали. Открыл ворота, мы заехали, приехали. Димы все по всему каналу рыбаки сидят. и в дальше, дальше, дальше, занято, было занято. Хорошо, спасибо. Ведь нельзя. Я вас услышала. Все, понятно? Запомнили, больше такого не повторить. Добрый. Вы заплатили деньги. Там, Вы заплатили там, деньги, дворя. вот с той стороны, там, да? Да, разрешили ловить, где можно туда. Вам сказали, что можно, здесь можно ловить? Вам так Наверное, сказали? Вот, любой чек вставайте ловите. В чек. Да. Правильно, ну, это же не чек, это канал. Что это? это Это канал с Трунчука. В него заходит рыба э, Трунчуковская. Понимаете? И на нерест, вот, да. на нерест. И здесь ловить нельзя. Вот в его каналах, там, где он арендует, в них, пожалуйста, вот. можно ловить. А здесь нельзя ловить. Нельзя. Так, вот, там надо же как -то предупреждать, правильно? Да, то как бы выдаете деньги. Вы про... не снимаете, потому что сейчас я его выкину просто в вот, воду. Кого вы выкидывать? Вы не, вы не имеете права. Ради бога, я снимаю. Я объясняю. Послушайте внимательно. Мы сейчас находимся официально в реде рыбоохранного патруля. Нет. То есть мы сейчас официально выполняем служебные обязанности, чтобы вы понимали. И мы фиксируем нарушение рыбальства. Разумеете? Ну так, а что вы будете применять ко мне силы и выкидывать мою камеру? Нет, я не буду ничего А к чему вы тогда так не говорите? деньги, правильно? Приехали с города. Так. Да. И Хорошо, я сюда посадил. Ну-ну. Человек, который должен бы сказать, там, ну, там можно ловить, там нельзя ловить. Ну ничего, он взял денег, говорит, не хотите там ловите, все. И при этом дал чеку? Нет. Вы заплатили за чеки, вот те, которые он зарубляет. Здесь никто не зарубляет. Понимаете? И, и, и, не говорит, почему нас как бы, ну, не предупредили, правильно? Нам сказали, да. где хотите, там да, да, мы ловите. Я приехал, мне понравилось место, чего как бы я не могу ловить, правильно? В принципе, да. Вот. Я с вами согласен. Вы потребуете деньги у того, где, кому не, вы давали? Не, не, вы же нам не давали деньги. Слушайте, давайте тогда вызывайте туда хозяина, кто вот этот, блядь, держит, того охранника. И будем разговаривать. Можно ловить через дорогу, пожалуйста, ловите где хотите. Там уже с той стороны уже все свернулись? Уже, да. Сворачиваются, да. Все сворачиваются. Мы всех предупреждаем по-хорошему, предупреждаем один раз. Поэтому, пожалуйста, еще раз. А этих там... У них ловите шутки. Это не, это не наше... Это там, у них частная территория. Вот там частная территория, пожалуйста. Ну, хорошо, что ж Вот это вот, если вот это мы будем разбираться не с ними, почему они... Ну, специально почему ну, делать... Почему они не, не предупреждают? И поскольку по 250 гривен? Конечно. Нет, по Человек. 250 машину. Человек А плюс бензин, плюс, плюс как бы, ну, прикормки, каши, да. правильно? там даже таблички охраны не могу. Кому я знаю, кому я дети правильно? Вы знаете, да, как правило, да, что в каналах ловить нельзя. Вы поняли, да? Нет, мы сказали, что. Ну все. Все. Переходите, да? Скажите, вы платили деньги? Да. Сколько? Ну, что я 20 не ну прям так в не надо хорошо ну я вот так вот ну, 250 гривен человека 250 гривен да? да чек давали я сказал давай чек ну и дали конечно -мо, а что же это такое? Капец и здесь что-то такое разбросано что это? Здесь ловить нельзя, особенно вот ту мелочь, которую вы ловите. Это вообще. Ну тогда выпустите, пожалуйста. Вот тут вот мелочь. Вот оранька 18 сантиметров Скажите, пожалуйста, вы платили деньги, да? А вам чек давали? Нет. Понятно. И зачем надо было брать эту мелочь, вот скажите? Это ребёнок. А? Ребенок. А, ребенок? Да. Ну так вы поймал, сразу отпустили бы. Эта мелочь кому она нужна? Перечисляйте, в каких каналах. В их магистральных каналах. Бачите? Пункт какой там? 3.15. 3... Здравствуйте. Хороший карасик. А, смотрите, ну выключи, смотрите. Я, я вам объясню. Я вас снимать не буду, я, я отвожу кайдрову. Че ты меня снимаешь? Ты меня спрашивал разрешение? Я вас не снимаю. Уебал нахуй отсюда. Ты смотри на него, блядь. Я вам покажу. Да, да нахуй мне подустыренки Подожди, Чудо, блядь. меня, блядь, блядь! Иди нахуй отсюда! Смотри на него, блядь! Ты смажешь, не меня снимать? Ты смажешь, не меня Зато у меня вез, я не понял. Еще Ты, это этого мне не почему, хватало, почему, блядь! Не Нашел, сука, звезду ютуба! Иди нахуй отсюда, блядь! Ты смотри на него, блядь! Что не получается? Я вам объясняю. Да не надо мне объяснять. Что не получается? Я вам объясняю. А здесь куда? ловить нельзя. Да мне делать нехуй тебя слушать. Ты кто такой? Я общественный да. инспектор рыбоохранного патруля. Иди нахуй отсюда. Все. Да. туда на въезде рассчитался. Там разбирайся. Нет. Я там не буду разбираться. Я что? тебе сказал еще раз. Ты мне спрашивал решение снимать. Я вас не снимаю. Все. У я снимаю нахуй. отдельно. Вот сюда вот. вот. Смотри на него блядь. Делать вам нехуй или Мы делаем свою работу. Какую работу? Профилактику. Ведите нарушение. И чудо, Смотри, Она, Я и вас не снимаю. Не, нет, я вас не снимаю. Ребят, я, я... Ж... я тебе сейчас объясню. Но хотим просто, просто, мы хотим просто, просто объяснить и провести профилактическую работу с вами. Подними. Вы, блин, начинаете вот так вот реагировать. Это что нормально, кстати? А за что мы деньги платим? Это спросите у них. Мы у вас ну. деньги брали. Вы находитесь <рекричи> на канале, на, канале, ну, на котором ловить что? нельзя. Запрещено ловить нельзя. На нем, на этом канале ловить нельзя. В смысле нельзя? Ну вот так нельзя! Ну, подожди, ну, мы же как-то через Да, вот там, вот там, вот пожалуйста, ловите. Вот там. Вот там ловите. Без проблем. Мы как-то сюда заехали. Ну Еще раз вам говорю. Технический канал, вы понимаете? Который подходит к гидротехническому сооружению. Это запрещено здесь ловить, вы понимаете? А, а что канал? именно этот канал заброняет? Потому что он, под, он технический. Под, канал. Вот этот канал. канал. А вот этот канал второй а это канал. Да, чековский канал, пожалуйста. В нем ловить можно без проблем. Так что надо за, за, за, в нем вы ловите, пожалуйста, да, без проблем. Тем не менее, пожалуйста, освободите здесь территорию. Этот канал... Слушай, друг, ты мне сразу не понравился? Сиди, я тебя сейчас освежу, блядь, от жизни. Нахуй. Поймите, я тебе правильно говорю. Нахуй ты меня, сука, доводишь. Я тебе эту хуйню, я тебя, блядь, сразу блядь, просил, нахуй. Я вам раз говорю. Выключи ее, нахуй, блядь, я тебя, сука, попрошу. Спокойно. Спокойно, не нервничай. Ну все, не, не надо, нахуй, нас трогать. Да, ну, вот, вот нормальный, адекватный человек. Вот, я не знаю, да, что он так такой неадекватный. Что с ним? Да. Я вам объясняю. Вот это технический канал. Это технический канал. В нем запрещено ловить. Вот в этих каналах без проблем. Это у него арендованные каналы, в них, пожалуйста, ловите. В этом канале нельзя. Сейчас идет рыба на нерест, она сейчас сюда все заходит. Вы сейчас ее всю э, ловите, и потом, блин, на будет ловиться. Потому что воды нигде нет, она только сюда и заходит. Таких каналов осталось очень мало, понимаете? Ну, а нам никто ничего, мы бабки платим, заезжаем, все это и рыбу. Ну, я понял вас. Я, я все прекрасно понял. Это уже, проблема арендатора, которого на совести его, чтобы он вам объяснял, ну, где можно ну, и где нельзя. Табличку поставить, Абсолютно правильно с вами. Говорить. Я с вами согласен. Поэтому никто с вас штраф не берет. С вами проводится периодическая работа, чтобы вы поняли, что в этом канале нельзя. ловить. Все? Ну все. Так а что что-то начинает этот панты лимони? Да какие понты? Ну, верни мне деньги, сюда табличку, да напиши, что тут ловить нельзя, я прочитаю... Обязательно, теперь Петр Петрович поставит эту табличку, обязательно, он сейчас увидит, да, как, он как сейчас увидит... Я, блядь, его прочитаю и скажу, что, о, я прочитал, я тут ловить не буду, но если тут не написано, то что я должен на кого слушаться? всегда было так, на территории, куда заехал, ловить не хочешь. Правильно, потому что он этим пользуется, что вот сюда в основном все приезжают, но здесь-то ловить нельзя, из-за этого произошла стычка вон там, да в Озигах. Ну, а почему это произошла стычка, вот теперь подумайте. Почему это произошло? Потому что он загоняет сюда по 250 гривен людей. Вот такой за этого. Потому что вот если бы он заплатил 250 и ловил здесь, проблем бы не было. Он создает рабочие места, блядь. Он не хватит этой залупой, не пиздит на людей. Он создает рабочие места. Никто Позит никого налог. не пиздит. Полмиллиона в год, блядь. Что он плохого тебе сделал? Только нулок заплатил, блядь, людям работу дал, блядь. Что он плохого сделал? Ничего не сделал плохого. Ну. Он плохо сделал только что, чтобы вам мне объяснил, что здесь нельзя ловить. Да напиши табличку, я ее прочитаю, я тебя пойму, Вот Я ему сейчас скажу, чтобы он Пожалуйста, сделал такую Пожалуйста, нахуй ты мне это рассказываешь. Вы уже успокоились, слава богу. Наконец-то. Просто непонятно, знаешь, одно обидно, что блин, человек может стараться и хочет, чтобы оно было хорошо. Но тут клюет. Вот, вот, понимаете, вот. Ну тогда... Вот да, и получается да, прецедент. Вот вы смотрели тут ролик, который которого он набил? Когда да, да. Ну вот почему он набил? Вот скажите, объясните. Вот теперь с, точки, с этой точки зрения объясните, почему это произошло? Надоебали наверное, его до, до нервов. До Значит, я понимаю, человека. что люди перелазили, я так понимаю, что, скорее всего, они перелазили да, через забор понимаю, и хотели на шару по здесь по -моему, по -моему, по -моему, половить. Да, правильно? Да. Да. А он, наверное, наверняка думает, что нихера себе, тут народ заезжает, по 250 платят. А эти что, самые охеренные лохи, Давай-ка мы их присанем, блядь. Или ловите, или там не ловите, или садите, иди к нам и ловите здесь. Но а ведь стой, стой, он смотри. же за правду, он же говорит, он же сам сказал, что в этом канале ловить нельзя. Ни зимой, ни летом, ни осенью. Вы слышали? Вы же это слышали? Да. Ну так вот. Так же же получается? Получается, тогда он не прав, если он берет деньги, пускает на территорию, правильно? Да. Он, он не прав в том, что он не объясняет, блядь людям. Все знаешь, в этом канале будет ловиться рыба. Чек, делаешь? Не дал? Да никто я не беру. Ну так вот. Ну, взял, взял, вот, вот видите? Заехали, буду упасть. А семьи. то, что он зарабатывает деньги, делает места, очень хорошо. Так и надо. Это какой канал? Все для клевого. Все для клевого. Так я смотрю реально. Ну ты б сразу пришел и что ты нормальный пацан. Блядь, а, ты, а шо, ёбайё, ну а дядь. шо? Ну я думал, какой-то там нормальный, блядь, инспектор, вся хуйня, хоть раз в жизни, блядь. Ну давай тогда, в карабах. Дядька, ну ты ж видишь, что мы не дружаем, у нас... на будь ласк, Мы не ласка, убирайте, я. пожалуйста, удочку. Переходите на другое место и там ловите, и тогда все нормально. И мы сейчас идем оттуда, и все ребятам всем объясняем. А, вы с той стороны идете? Да, да, да, мы оттуда идем. Сейчас мы туда дойдем до, до конца, и, и всем точно так же объясним, людям. Тогда да, нам возвращают папки. Так будь ласка, это ваше право, идите к ним, и... или идите мы в поразуем. другое место. Мы ради этого карасика сюда и приехали, знаешь, а, тут такая ситуация. Раз пошел коса на камень, то уже идет до конца туда, то это коса. Может, ну, пойдет. мы поразумелось. Да поразумелось. Ну, будь ласка, тогда мы тогда пошли дальше с людьми разговаривать. Да. Сегодня проводим профилактический рейд. Вот, спасибо, вот это здорово. Для того, чтобы вам объяснить и всем одесситам объяснить, что это здесь изловить не нельзя. Вы понимаете? Мы потом, больше даже не ловим, больше потом, дышим. Пожалуйста. Если у вас там есть маленькая рыбка, выпустите. И перейдите, пожалуйста, в другое место лова, только не на этом канале. Договорились? Ну вот видите, адекватные, нормальные рыбаки. Это YouTube канал Все для клева. А, это то, что я все время смотрю, там где платно, не платно. Вот это О, вы показываете. Да, да. Хорошо. А вот это самое, меня вопрос ага, интересует. Давайте. М -м -м. Какой вопрос интересует? Ой-ой-ой, сейчас я хотел спросить. А, вот то, что показывали в YouTube канале то, что на глубоком Тарунчике, там действительно все так и есть, что там у них аренда, все это. Э, мы вот эти те... 80 мест там. Да-да-да, вы смотрели интервью, да-да-да, я вас понял. Эта информация проверяется, и будет сделано отдельное видео по этой информации. Так что смотрите Ютуб-канал и все увидите. Спасибо. Пожалуйста, Спасибо. убирайте удилища. Да-да-да. Все, всего хорошего. Спасибо. Ну, вот что это может быть такое, а? Бурлит прямо. Да. Смотри, да. наверное, что это. Ну, какая-то... Нет... Буль... Бульки идут, смотрите. Петр Павлович, я хочу обратиться к вам и сказать сразу, что это никакая не заказуха, чтобы вы сразу понимали. Просто в прошлый раз, когда я у вас брал интервью, я услышал те слова ваши о том, что в этом канале нельзя ловить ни весной, ни летом, ни зимой. Что этот канал технический. И у меня такая родилась идея проверить, ловят ли в этом канале и на каких основаниях. И оказалось, что полно рыбаков. Все по 200 гривен или по 250, я там уже точно не знаю, на КПП оставляют, чеки никто не дает. Это нормально? Ну, не знаю, может быть и нормально для кого-то, но я считаю, это неправильно. Если мы и строим правовое государство, то должно быть у всех единые правила. Это во-первых. А во-вторых, почему нет никаких табличек, что в этом канале ловить нельзя? Почему ваши охранники не объясняют людям, что здесь ловить нельзя? Ну, мне кажется, я понимаю, почему это сделано. Для того, чтобы как можно больше привлечь людей и больше заработать денег. Это понятно. Но при этом тогда возникает вопрос, а почему тогда вы бьете тех людей за территорией? Вот тут как раз и возникает логический ответ. Чтобы всех загонять действительно на территорию, чтобы все платили по 250 гривен. Ну как, Я так понимаю. Это ненормально. Это ненормально. Поэтому я вас попрошу, сделайте выводы и приведите, пожалуйста, все в соответствии. Да, кстати, скажите, пожалуйста, получается, что люди платят деньги за ту рыбу, которая зашла в канал Струнчука, правильно? То есть вы ее не вырастили, ее вырастила природа. Это ж не та рыба, которую вырастила ООО Одесса Рыбхоз. Ведь так? Тогда непонятно, за что вы берете деньги в этом канале. И, кстати говоря, там какая-то непонятная жижа, в вашем канале не знаю что это но тоже как бы ну, вам показываю чтобы вы тоже принимали какие-то меры спасибо всем за понимание друзья не ловите в каналах дайте возможность рыбе отнереститься хотя бы дайте отнеститься потом ради бога вот пожалуйста пока есть возможность ловите на реке на днестре на трунчуке возьмите фидорок себе с тоненьким бланком Почувствуйте эту элегантную поклевку, но не ловите в этих каналах, в них запрещено ловить, во всех каналах запрещено ловить. Дайте рыбе, пожалуйста, не реститься нормально. Вы были на Туб-канале все для Клево. Встретимся на рыбалке, всем удачи, все хорошего, пока.